Показываю. Вот мне мой пригласитель. Роман Мартыненков скинул 2, 2, 2 монеты. То есть активировал меня двумя монетками. То есть можно 0,01 одной монеткой. Можно 10 у Кого как угодно, кому как щедрость позволяет. Тот так активирует. То есть все видим, что пригласитель меня активировал. Потом пригласитель отправляет вам